Они сказали просто вставать хорошо в камеру не попала ай ну что же надо по мячу лёх. попадать левочка по попали льву В чем? Штрафной. Остед падай давай. Стали по линию, внимательно, Тёма, внимательно. Молодец, Артём, молодец, и вот это вообще классно было. Главное, Иди. Первый выиграет! Первый тайм закончился. 3-0 счет. Что там есть? Все? Вот и все. Хорошо. Поличики наши. Ну... Один, один не засняла Рома. Ром, один не засняла. Начинается второй тайм у нас. Так начался. Хорош, быстрее связь. Да, иди, гоняй. А, здорово, Прострел свят. Сладим, давай, давай. Ну не в Молодец. Давай, Арсен. Матвей. Закинуть, закинуть надо, закинуть. Ай. А жоще передача, Матвей! Сели! Лев! Ай! Лев! Лев, ну ты что, издеваешься Лазал. над нами или что? Вань, спокойно, все, вань не отдай! Лев! Почему он опять день? Вышли. Своего же. Больше ворот было. Ты что переполный такой сегодня? этот мяч.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 Давай, бей, и бей, би. и бей, надо Туда, было. Тёмочка? Давай. да. Ничего, ничего, Тём, ничего. Накрывай сразу его, он тебе сейчас его отдаст обратно. Спокойно, Я Да бей, бей. Не, Да не надо бей! вы, что ты... Как... Вань, куда выбивать? Спокойно, возьмите мяч под контроль. Мой. Давай, мой, Товарищ, судья! товарищ Ваше время, не бойтесь! Вань, давай, я хорошо подать! Погай, иди, ну, контакт, ну, это не дальняя, Вань! Сами все время кинай! Дэн, играй с ним! Находи себя, Саша, да! Вот и все! Поджали! Ну, что так просто обыгрывает тебя, Арсен! Бьет, Рэя! опять. в Рената. У тебя есть Доставайся, хани. Да хватит выбивать! Град Что надо выбивать. И пошел. А? И давай уже передачу. Арсена. Быстрее, а? Матвей, плохо. По Арсену в зону отдай! Давай. Атфуй, сразу в зону, атфуй, дай вход, и все. атфуй, атфуй, передача. атфуй, Саша, пошел. Турыч, давай, закидывай. Да, да, Да, да, да, да, да, да, ну, подниматься да, да, да, да, да, Давай! Ширик! В туруч! Сзади аккуратно! Хорошо! А ну вырой, Батвей, этот меч! Мяч вышел. Тём, а что, силы есть, Тём? Пацаны, двинитесь сюда! Ну что ж, так плохо ударил, Артём. Давай, пошел, молодец, Артём, выбивай. Что, где Думаю, Иди. Егор, идите сюда, садь! Внимательно! Взял, что там делают? В Активно разминайтесь. Сейчас... Молодец, Артем. Давай. Не спешим ответить. Тебе сказали, не спеши. Так. Ой. Возвращают. Будут бить штрафной. показывает на него. Давай, Ренат. Вы не успеваете, Ренат. Оп. Стой, стой, стой, стой. Не надо туда, не надо туда, Опа! Тут поджать надо да, тут поменяться шести, вы поджать. они сильно спокойно разыгрывают в этой зоне. Это да. очень просто тут возят. Посмотри. Да. Ай-да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. в Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. не Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да, почему? Ага, сейчас хорошо. Ага, понял, понял. Играй, свет, ой, принимай, раз, два. Вперед. Да! Еще, да, достать. Ты устал из нас? Саша, знаешь. а что а, лежит лежит нет, наш война Силы есть? А? Силы есть? Ай, видишь! Чего меньше текста. Ай, Вот это Шопошу, правильное замечание. от судьи. Забили. 3-1. Забили нам? Гол. А вы расслабились, вы перестали играть. Вы разговариваете, а толку никакого. Давай играть. Собраться. А мимо него? Ну что его. Давай. Беги, беги. Давай. я. Не ну, трогай моего! Лежи! Сереж! Бороться, давайте, борьба должна быть. А да. Ай, Матвей. Стой, стой! О, ну это уже явно было подножка. Замена, товарищ, седья. Рым, замена! Да, пожалуйста! Шишкин, сюда иди! Да. Лев! Идешь направо играть! Можно да. находить! Матвей, сядешь на левое место потом! Один нашел! А один и вышел! Одна? Да, одна пока! Да. Да. Да. Лев, отходи! Значит, мерз на. А? Да. Да. что-то не мерз иди. Да! Попадать! Ваня! Попадай Ваня, по мячу! Пацаны, внимательно! Игорь! Штрафман. Идрака Егор, ты в середине играешь. Ворота, ворота Вряд, в в чем ты играешь? Вряд. Мимо. Сильно. Толкается. Ничего себе. Замена! Рыв! Свят, свородим! Стоим, стоим. Святик, быстрее выходи. Да, Побежал. Давай, Таша, надо. Еще. Его. Давай, Егорчик, давай вперед. Да, Егор, да. давай. Да, Егор, да. Бежать, Саня, напрягать. Вышли оттуда. Быстрее. Выиграть. Лева, выиграть. Иди, Санечка, иди, иди, Санечка. Хорошо. впереди? Что? Турыч один. Впереди Туроч Впереди Турыч один сейчас. Пошел, Саша, пошел! И бей! И бей! Да! 4-1! Туры! Замена, Ре! Спасибо! Впереди? Поиграй впереди! Хорошо? Можно сюда ниже? Куда? Налево, сзади? Нет, налево! А На По Хорошо, давай! Давай, да, можно! Арсен, вперед идешь! Турыч, сюда иди! Арсен, вперед иди. Все, иди. А Лев, спина. Ваня, вперед, Арсен, на Арсен, там а, Матвей, Матвей, бороться. Давай, молодцы. О, надо ж было замыкать. Замыкатель. Саня, прыгни уже туда с двух ног, занеси этот мяч! Саша его сопроводить решил. Рэфа фонарики будут сегодня? Света нет. нет. Со светом игра дороже, Света! Да. Саня, да. да, уже плохо видно. Ну да, уже мяч зеленый нравится. с полем сливается, уже ничего не видно. Потому что на глаза да. Дыши, дыши, дыши там! Сань, сужай, сань, не надо, вот туда сужай, сань, в зону, не надо тебе за ним бежать! Молодец! Да, да, да. Арсен, давай! А! Надо... Просто зажали и никуда Он не сходили. Стоит Сейчас мы игру доиграем, когда уже вообще ничего видно не будет. Поход, диагональ сюда. Хорошо, Дэн. Саша, Нет, вперед! Помочь ему! Саша убили. Или сам упал. Спина, Дэн! Дэн, спина! Да туда, дотянись, дотянись! Давай, Дэн, что? <ролок> да меня... а кто там ходит? Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Вот да, вставай! Да, вставай. Саня, спокойно, в контроль, Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, Двигайся. Давай. Хорошо, Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша, вставай! Саша! Вставай! Вставай! Ты че, вау, бьешь или что? Куда ты бьешь? Так я даю сюда, в стену! Так он прыгает, блядь, что это, блядь? так без штрафной.